Здравствуйте! Сегодня рассмотрим вопрос о том, как очистить кэш и куки в браузере Яндекс. А для чего это нужно иногда сделать? А, бывают такие ситуации, когда вы заходите на какой-то сайт и возникает ошибка. И, соответственно, ваш браузер запоминает эту ошибку и вам постоянно ее выдает. И вот пока вы не почистите кэш в своем браузере и куки вам эта ошибка постоянно будет выдаваться и вы не сможете а, полноценно работать с, с определенным сайтом и поэтому возникает необходимость периодически чистить кэш и куки браузера которым вы пользуетесь сегодня мы расскажем как почистить кэш и куки в браузере яндекс для этого открываем браузер яндекс в правом верхнем углу находим три полоски наводим Курсор на эти полоски «Настройки Яндекс Браузера. Нажимаем на них. Выходит выпадающее меню. Находим меню «История». Жмем вот сюда «История». Открывается нам история всех наших загрузок, просмотров. И здесь находим в правом углу «Очистить историю». Жмем сюда. И открывается нам такое окно, где мы видим, что можно очистить здесь и историю просмотров, и историю загрузок, и файлы, сохраненные в кэше, как раз про что мы говорили И файлы куки, и другие данные сайтов и модулей И сохраненные пароли можно очистить, и данные автозаполнения форм, и данные приложений Здесь мы выбираем то, что нужно нам почистить Допустим, нам нужно почистить только файлы, сохраненные в кэше, и файлы куки Оставляем вот эти галочки две и выбираем время, за какое нам нужно почистить. Для того, чтобы корректно все работало, лучше выбирать за все время. Выбираем за все время и жмем «Очистить историю». Ждем какое-то время, пока история очистится в нашем браузере. Как только убралось это окно, значит история в нашем браузере почищена. Итак, мы почистили кэш Куки в нашем браузере Яндекс. Благодарю за внимание. До новых встреч!